Переискать любовь на сайте. Сплошной обман и злая ложь Нельзя измерить в мегабайтах Всех чувств по майлу не пошлешь В твоих глазах не отразится Не ощутит тепла душа Жена ты будет холоститься, а на ушах висит лапша. Там толстый пишет, что стройняшка, бедняк, что сказочно богат. Путана строгая монашка, американец азиат. Поясненье в любви Шаблоны поисковиков А ты попробуй отлови Насколько слали адресов Игра в любовь, игра в сети И порции адреналина И вирус могут занести Карпетумная машина, И в памяти на жестком диске Еще одним из файлов станет Любовь из скрытой переписки, Которую весь мир читает, поверь, любовь искать на сайтах, Сплошной обман и злая ложь. Нельзя измерить в мегабайтах Всех чувств по майлу не пошлешь.